Здравствуйте всем! Меня зовут Успехов Сергей, я преподаватель йоги в клубе Оумру. Приветствую вас на йога-волне из прекрасного места, ретритный центр Аура в Ярославской области. Проведу для вас сегодня хатха-йогу для начинающих. Давайте начнем наше занятие с троекратной мантры ОМ. Присаживаемся в удобное положение с прямой спиной со скрещенными ногами, по возможности. Я буду читать мантру Ом про себя. Вы можете читать ее вслух. После мантры выполним короткое простирание. Знак уважения учителям йоги. Далее продолжим наше занятие. Выполним небольшую дыхательную гимнастику. Полное йоговское дыхание. Со вдохом расширяется живот. Нижние ребра чуть вздымаются. Расширяется грудь. Ключицы поднимаются и плечи слегка уходят назад. С выдохом скругляются плечи, ключицы опускаются, грудь сжимается, нижние ребра опускаются и живот втягивается в себя. Это цикл полного йоговского дыхания. Давайте подышим некоторое время. По желанию можно прикрывать глаза. Хорошо, аккуратно выходим из положения со скрещенными ногами, аккуратно привстаем и переходим в начало коврика. Отстраиваем положение тадасаны, большие пальцы вместе, пятки слегка врозь, руки сильные, напряжены, пальцы смотрят вниз, взгляд перед собой. Макушка тянется вверх. Копчик подворачиваем под себя. Вдох-выдох. По желанию можно прикрывать глаза. Поднимаем руки вверх над головой. Замочками из рук вытягиваемся вверх. Пробуем привставать на носочки. Пробуем слегка руки уводить назад. Хорошо. Аккуратно выходим из этого положения. Далее присаживаемся в позу ярости от катасана. Следим, чтобы колени не выходили за большие пальцы ног, руки над головой, по возможности руки прямые, ладони вместе, минимизируем прогиб в пояснице, по возможности взгляд вверх, либо перед собой. Работает с энергией. Подключаем мулабанху, нижний корневой замок. На 2 секунды присаживаемся чуть ниже. Хорошо. Аккуратно привстаем. Далее стопы на ширине таза. Обхватываем правой рукой левую руку и наклоняемся в правую сторону. Следим, чтобы лопатки были в одной плоскости. Взгляд вверх из-под руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягиваем левую часть нашего корпуса. Хорошо. Меняем руки. Левой рукой захватываем запястье правой руки и аккуратный наклон влево. Вытягиваем правую часть нашего корпуса. Стараемся на протяжении всей практики язык удерживать в положении напхи мудры, когда язык прижимается к верхнему небу. Вдох-выдох. Хорошо, аккуратно выходим. Далее, ладонями подпираем поясницу и очень аккуратно прогиб назад. Икры бедра и ягодицы напряжены. Стараемся локти за спиной свести вместе. Шею не запрокидываем. Хорошо, аккуратно выходим. Переходим в положение наклон под 90 градусов. Отталкиваемся ладонями от бедер, вытягиваем поясницу. Стараемся прикладывать усилия не более 70% по отношению к своему телу. Помним о травме безопасности. Хорошо. Далее опускаемся в наклон, руки в локтевой замок. Аккуратно свисаем под своим весом. Опускаем ладони на коврик, призгибаем колени, опускаем живот на бедра, обхватываем щеколотки ног и пробуем в этом положении распрямлять колени. Живот и бедра остаются в соприкосновении. Стараемся минимизировать нагрузку в пояснице, в спине и переводить ее в заднюю поверхность ног. Дыхание ровное, спокойное. Хорошо, аккуратно приподнимаемся, снова положение тадасаны, вдох-выдох, замочками из рук вытягиваемся вверх, аккуратно замочки из рук уводим назад. Пробуем приставать на носочки. Далее, из этого положения присаживаемся в позу ярости от катасана. На 2 секунды присаживаемся чуть ниже. Хорошо. Аккуратно выходим. Стопы на ширине таза. Снова аккуратный прогиб назад. Икры бедра и ягодицы напряжены. Пробуем одной рукой потянуться назад. Уводим ее на место. Другой рукой. Призгибаемся, уходим в положение наклона под 90 градусов, вытягиваем поясницу, опускаемся в наклон, руки в локтевой замок. Опускаем ладони на коврик, пробуем ладони ставить за стопами и уходить глубже в наклон. Если скругляется поясница, если скругляется спина, при колени, укладываем живот на бедра и в этом положении пробуем распрямлять ноги. Кто идет дальше, можно обхватить щеколки ног руками и глубже уходить в наклон. Хорошо. Аккуратно приподнимаемся. Вдох-выдох. Далее, правая нога опорная, поднимаем левую ногу, согнутую в колени, прижимаем ее к себе и разминаем стопу, левую стопу, движение вверх-вниз стопой, из стороны в сторону, круговые движения, в одну сторону и в обратную Далее укладываем левую стопу к внутренней стороне правого бедра, поза дерево в рикшасана. И по возможности вводим левую ногу, согнутую в колени, назад. Руки перед собой в положении мосте. Далее вводим левую ногу назад, поза ласточки. Пробуем найти свой баланс. Руки в сторону, в стороны. Левая нога тянется назад. Макушка тянется вперед. Носочек ноги на себя натянут. Вариация позы войны. Вирабхадрасана. На 2 секунды руки и ногу чуть повыше. Хорошо. Аккуратно выходим из этого положения. Сбрасываем напряжение с опорной правой ноги. Далее стопы на ширине таза. Руки верх над головой. Правой рукой захватываем запястье левой руки и уходим в наклон. Вытягиваем Левую часть корпуса. Наклон вправо. Язык в напхе мудре. Хорошо. Меняем руки. Наклон в левую сторону. Утягиваем правую часть корпуса. Захватываем левой рукой правое запястье. Лопатки в одной плоскости. Аккуратно выходим из этого положения. Далее. Правая нога при в колене. Притягивается к себе. Левая нога опорная. Разминаем стопу. Движение стопой вверх-вниз, из стороны в сторону, и круговые движения в одну сторону и в другую. Далее поза дерева на другую сторону. Укладываем правую ногу к, левой, к левому бедру с внутренней стороны. Правая нога, согнутая в колени, уходит назад. И руки на мосте перед грудью. Взгляд перед собой. Дыхание ровное, спокойное. Далее уводим правую ногу назад. Руки вытягиваем в стороны. Макушка смотрит вперед, носочек правой ноги натянут на себя, и правая пятка смотрит назад. Вариация Вирабхадрасаны или поза ласточки, простоличие. На две секунды руки и ногу чуть повыше. Хорошо. Аккуратно выходим из этого положения. Сбрасываем напряжение с опорной левой ноги. Далее. Руки укладываем под поясницу. Легкий прогиб назад. Далее. Аккуратно уходим. Наклон под 90 градусов. Снова вытягиваем поясницу, отталкиваемся от бедер. Опускаем руки на коврик, обхватываем щеколотки ног и пробуем глубже уходить в наклон. Переводим напряжение из спины, из поясницы в заднюю поверхность ног. Хорошо, опускаем ладони рядом со стопами, доступным образом выходим в положение верхнего упора, планка, по возможности нижний упор, самостоятельно собака головой вверх, собака головой вниз. Отстраиваем положение собаки головой вниз. Руки на ширине плеч, большие пальцы, указать средние пальцы рук смотрят вперед. Стопы на ширине таза можно слегка пришагнуть, подшагнуть. Стопы на ширине таза, большие, большие пальцы смотрят друг на друга, направлены вовнутрь. Внешние края стоп параллельны друг другу. Расслабляемся, пробуем глубже уходить, уходить э, в позу собаки головой вниз, вдох-выдох. Далее поднимаем правую ногу и ставим ее на левую пятку. То есть на левое ахиллово сухожилие. Интенсивнее вытягиваем э, заднюю поверхность левой ноги. Переводим правую ногу вперед поза бегуна. Опускаем левое колено на коврик, руки в положение на мосте перед собой и далее левый локоть заводим за правое колено, аккуратная скрутка, разворачиваемся в правую сторону, брюшное дыхание, дышим животом, массируем внутренние органы. Аккуратно выходим из этого положения, далее пробуем выходить в позу воина, поза третьего воина, точнее поза первого воина, руки вытягиваем в стороны. Следим, чтобы колено не выходило за пятку правой ноги. Левая стопа находится на носочке. Хорошо. Далее переходим, переводим правую руку на правое бедро. Левая рука поднимается вверх. И является продолжением э, левой ноги. Прямая линия. Взгляд вверх из-под руки. Паршла канаса. Аккуратно выходим из этого положения. Колено левое опускается на коврик. И переходим в позу ящерицы. Руки находятся от внутренней стороны правой ноги. По возможности руки ставятся на предплечье, либо на прямые вытянутые руки. Выбирайте свой комфортный вариант, который сегодня подходит для вас. Помните о нагрузке не более 70% к своему телу. Аккуратно привстаем, уводим правую ногу назад, собака головой вниз, далее ставим колени, грудь и подбородок на коврик, затем с вдохом собака головой вверх, с выдохом собака головой вниз, небольшой подшаг, Далее левая нога ставится на правую пятку. Вытягиваем правую заднюю правую поверхность ноги. Ставим левую стопу на правое ахиловое сухожилие. Далее левая нога переходит вперед, поза бегуна на другую сторону. Опускаем правое колено на коврик, руки перед собой на мосты, перед грудью. И затем правый локоть заводится за левое колено. Аккуратная скрутка, разворачиваемся в левую сторону, брюшное дыхание, дышим животом, вдох-выдох. Хорошо, аккуратно выходим из этого положения, пробуем. Привставать и переходить в позу воина. В позу первого воина. Руки вытягиваем в стороны. Взгляд перед собой. Следим, чтобы левое колено не выходило за левую пятку. И пробуем выйти в следующую вариацию воина. Правая стопа под 45 градусов по отношению к левой ставится. Руки поднимаются вверх, корпус опускается в наклон. Таз закрыт. Взгляд в пол, либо перед собой. Некоторое время находимся в этом положении. Хорошо. Далее, барш. Аршаваканасана на другую сторону. Левая рука ставится на левое бедро. Правая рука является продолжением правой ноги. Отстраиваем свое положение. Взгляд вверх из-под руки. Аккуратно уходим из этого положения. Правое колено на коврик. Руки ставим от внутренней стороны левой ноги. Либо на прямых руках остаемся, либо уходим на предплечье. Выбираем свой доступный вариант на сегодня. Дыхание ровное, спокойное. Хорошо, аккуратно приподнимаемся, уводим левую ногу назад, собака головой вниз, далее верхний упор, нижний упор, самостоятельно собака головой вверх, собака головой вниз, небольшой подшаг. Далее, любым доступным образом подшагиваем к рукам. И со вдохом аккуратно приподнимаемся. Голова поднимается в последнюю очередь. Вдох, выдох, положение Тадасаны. Далее выполним небольшой по продолжительности комплекс Сурья Маскар. Несколько кругов. Приветствие солнцу. Руки на мосте перед собой. Со вдохом руки поднимаются вверх, легкий прогиб назад. С выдохом аккуратно опускаемся в наклон. Вдох, левая нога назад, поза бегуна. С выдохом правая нога назад, собака головой вниз. Далее с выдохом колени грудь подбородок на коврик, задержка дыхания. Вдох собака головой вверх. Выдох собака головой вниз. А вдох левая нога вперед, поза бегуна. Выдох под шаг правой. С вдохом аккуратно приподнимаемся. Руки верх над головой, ладони вместе. С выдохом опускаем ладони перед грудью на мосты. Снова вдох, легкий прогиб назад. С выдохом уходим в наклон. Руки на коврик. Вдох, правая нога назад, поза бегуна. Выдох, левая. Собака головой вниз. Далее колени, грудь и подбородок на коврик. С выдохом задержка дыхания. Вдох, собака головой вверх выдох собака головой вниз, вдох правая нога вперед поза бегуна, выдох подшагиваем левой, со вдохом аккуратно приподнимаемся руки вверх над головой, выдох перегрудью на мосты, вдох выдох, вдох легкий прогиб назад, выдох наклон Вдох левая нога назад, выдох правая, собака головой вниз. Далее колени груди подбородок на коврик. Вдох собака головой вверх, выдох собака головой вниз. Вдох левая вперед, выдох под шаг правой. Вдох аккуратно приподнимаемся, руки вверх над головой, выдох на мосты. Вдох руки вверх. Выдох наклон. Вдох правая нога назад. Выдох левая. С выдохом колени группы подбородок на коврик. Задержка дыхания. Вдох собака головой вверх. Выдох собака головой вниз. Вдох правая нога вперед. Выдох под шаг левый. Вдох, руки вверх на головой. Выдох, на мосты. Вдох, выдох. Вдох, руки вверх, легкий прогиб назад. Выдох, наклон. Вдох, левая назад. Выдох, правая. С выдохом задержка дыхания. Колени, грудь, подбородок на коврик. Вдох, собака, голова вверх. Выдох собака головой вниз. Вдох левая вперед. Выдох под шаг правой. Вдох аккуратно приподнимаемся. Выдох на мосты. Вдох руки вверх, легкий прогиб назад. Выдох наклон. Вдох правая назад. Выдох левая. Колены подбородок на коврик. Вдох собака головой вверх. Выдох собака головой вниз. Вдох правая вперед. Выдох под шаг левой. Вдох аккуратно приподнимаемся, руки верхней головой. С выдохом на мосты. Вдох-выдох. Далее. Отшагиваем левой ногой назад. Расстояние между, вашей, между ваших ног примерно длина вашей ноги. Стопы разворачиваем по, отнош... по направлению согнутых колен. То есть по направлению бедер. Стопы находятся по направлению бедер. Поднимаем руки вверх над головой и динамические движения. Ладони вместе, руки прямые по возможности, опускаем таз чуть ниже и чуть выше, поднимаем. Следим, чтобы не было прогибов поясницы, если он есть, стараемся его уменьшить. И остаемся в положении ступы, некоторое время замираем в этом положении. Подключаем у лабанху нижний корневой замок, кто работает с энергией. На 2 секунды присаживаемся чуть ниже. Хорошо. Аккуратно поднимаемся. Стопы разворачиваем. и Аккуратно уходим в наклон. Отталкиваемся от бедер. Далее левая рука ставится на коврик, правая рука поднимается вверх, макушка смотрит вперед, правая рука прямая, является продолжением левой руки, взгляд вверх, хорошо меняем руки, правая по центру, левая вверх. Взгляд вверх. Хорошо. Опускаем руки на Обхватываем щекотки ног руками и пробуем аккуратно уходить в наклон, притягивая себя руками живот к бедрам. Хорошо, аккуратно приподнимаемся, разворачиваемся э, в начало коврика, уходим в бегуна и из этого положения присаживаемся на правую прямую ногу, левая нога сгибается в колени, укладывается на коврик. И Из этого положения правая нога переводится за левое колено и затем левый локоть за правое колено. Скрутка в правую сторону, брюшное дыхание, вдох-выдох. Хорошо. аккуратно выходим из этого положения и теперь левая нога прямая правая нога согнутая в колене укладывается на пол и затем правая нога заводится за левая нога заводится за правое колено а правая рука заходит за левое колено скрутка в левую сторону скрутка позвоночника должна быть небольшой задача наша массировать сейчас внутренние органы Применяю брюшное дыхание. Хорошо. Аккуратно раскрепощаемся. Далее. Переходим в начало коврика и выходим в положение кошки. Маджуриасана. Динамические движения. С выдохом скругляемся, со вдохом прогиб. С выдохом скругляемся. Следим, чтобы локти сгибались по направлению вашего корпуса. И несколько повторений в своем темпе. Хорошо. Далее шейно-грудной прогиб. Колени, перп... бедра перпендикулярны к облику. Колени на ширине таза. Руки вытягиваем вперед. И либо... Подбородок, либо лоб укладываем на коврик. Выберите свой доступный вариант на сегодня. Некоторое время находимся в этом положении. Вдох-выдох. аккуратно выходим из этого положения еще у нас осталось немного времени далее колени широко присаживаемся на пятки и разминаем нашу шею с выдохом наклон вперед со вдохом голова уходит назад выдох наклон вдох назад Хорошо. А вдох голова по центру с выдохом правое ухо к правому плечу. Вдох по центру, выдох к левому. Несколько повторений в своем темпе. Хорошо. Повороты шеи стороны в сторону. Вдох по центру, выдох в правую сторону, разворачиваем голову. А вдох по центру выдох в левую. Также несколько повторений в своем темпе. Хорошо. Опускаем подбородок на грудь. И со вдохом аккуратный прокат шеи вокруг своей оси. В одну сторону. Очень медленно и аккуратно. и в другую с выдохом и не сделать еще несколько раз в одну и в другую сторону попеременно Хорошо. Аккуратно выходим из этого положения. Ложимся на живот. Ладони разворачиваем так, чтобы пальцы смотрели, смотрели друг на друга. И по переменными движениями вытягиваем поясницу. Хорошо. Далее руки разворачиваем. Чтобы пальцы смотрели вперед, пальцы, ладони находятся примерно на уровне ваших плеч, чуть по краям коврика. И аккуратно приподнимаемся сначала усилиями мышц спины, и затем уже помогаем руками. Уходим в вариант кобры. Худжангасан. Свой доступный вариант на сегодня. Плечи уводим назад хорошо аккуратно опускаемся вниз Далее. поза сфинца руки укладываем на предплечье Локти находятся под плечами и в этом положении натягиваем коврик на себя Хорошо. Аккуратно выходим из этого положения. У нас еще осталось несколько минут. Давайте выполним все-таки стрекозу. Правая рука сверху, левая рука снизу. Накатываемся на крест. Из наших рук грудью. Следим, чтобы шея была свободна. Возможности лоб на коврик. Аккуратно уводим правую руку вдоль корпуса, правое плечо стремится к коврику либо к руке, левое колено, левая нога сгибается в колени и уводится в сторону. Дальше. Левая рука сгибается в локти, подбородок уводится, укладывается на левое запястье. Правая нога сгибается в колени и правой рукой притягивается к ягодице либо к коврику. Дыхание ровное, спокойное. Хорошо. Аккуратно выходим из этого положения. И далее стрекоза на другую сторону. Теперь левая рука сверху, правая рука снизу. Накатываемся на крест из наших рук. Хорошо. Аккуратно уводим левую вдоль корпуса. Правая нога сгибается в колене. Затем правую руку сгибаем в локти. Подбородок на правое запястье и левую ногу сгибаем в колени и притягиваем к ягодице, либо к коврику. Дышим, дыхание ровное, спокойное. Хорошо? Аккуратно. Раскрепощаемся. Аккуратно выходим из этого положения. И затем присаживаемся в позу с прямой спиной, со скрещенными ногами по возможности. Несколько раз сделаем полный вдох, полный выдох. Хорошо, на этом наше занятие закончено. Благодарю вас за практику. Занимайтесь самосовершенствованием. Ом.